Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English. Когда вы разобрали основные грамматические правила, набрали какой-то словарный запас и даже немного понимаете речь на слух, пора начинать учиться выражать свои русские мысли на английском языке. Сегодня я покажу вам как это делать на примере нескольких видео, которые я надергала из соцсетей. Я сделала свободный перевод, то есть мне важно было передать мысль, а не сделать подстрочный перевод. Именно это и нужно, когда вы пытаетесь что-то сформулировать на английском, потому что что всегда есть несколько вариантов перевода И главное, чтобы передавался смысл Потому что русский и английский Очень отличаются по синтаксису В русском можно ставить слова в любом порядке А в английском порядок слов более-менее фиксированный Плюс в каждом языке есть свои фиксированные Выражения фразочки Которые могут не совпадать в буквальном переводе Но хорошо передают смысл Итак, поехали! Сразу предупреждаю, в некоторых видео есть нецензурные слова, но мы их запикаем. Вот типичный разговор двух подружек. Я вообще его не понимаю. Так, в смысле чего? Ты же говорила, что вы расстались. Ну, мы помирились и снова сошлись. Зачем? Я его люблю. О, oh май God, I don't get him at all. его спрашивает. What? Didn't you say you broke up? Well, We made up and got back together To make up, это помириться, get back together, снова сойтись But why, спрашивает она ее I love him Марина, Он говорил, что тоже меня любит, а сейчас какая-то опять твоя херня Ага, хорошо, тогда, может быть, ты его бросишь Ты думаешь, я этого не понимаю? Нет Марина, what the heck Я заменила в матерное слово на слово heck He said that he loved me too, but now there's some BS going on again. BS это коротко для bullshit. Okay, how about you ditch him for good? To ditch somebody это бросить, такое сленговое выражение. For good означает навсегда. You think I don't know it myself? Doesn't look like it. Смотрите, в оригинале нет фразы doesn't look like it, но я перевела так, чтобы передать именно, как сказать, сарказм что ли. Все очень сложно, сложно тут только включить мозги, зай, бросай его Блин, ну нет, я не, не знаю Вы уже 500 раз расставались, я тебе 500 раз говорила, зай, бросай вот Ты такая, я не знаю До свидания, я больше ничего не буду говорить Самое сложное здесь это включить твои мозги, брось его, да, она говорит I don't know. И снова. you guys broke up like 500 times, and I told you to ditch him 500 times, but you keep going back to him to go back to someone, вернуться кому-то. That's it. I'm not gonna say mm -hmm. Такая ты значит подруга, да? Ты меня вообще никогда не слушаешь. Он сказал, что такого больше не повторится. Он извинился Марин, ты еб... И она говорит I see some friend you are Это такое вот устойчивое выражение Some friend you are Та ты еще подружка да? То есть дословно мы не переводим Та ты еще подружка Мы переводим вот этой фразой You never listen to me anyway Ты никогда меня все равно не слушаешь He said he'd never do that again He apologized Дальше снова нецензурная фраза Которую я перевела так Марина, are you freaking kidding me? То есть там в оригинале не было, да? что ты что, смеешься надо мной? Но мне кажется, эта фраза очень точно передает тот посыл, который был в оригинальном видео Следующее видео, коротенькое Когда кто-то пытается тебя изменить под себя а ты телец Смотрите, вы можете вот так же, как я сейчас показала Тренироваться и переводить понравившиеся вам мемы или видео Но проверить будет некому А вот на платформе Puzzle English Есть специальный тренажер, где вы можете переводить текст С русского на английский Вам сначала дается целый кусок, потом вы переводите по предложению И тут же проверять на правильность и ошибки Только сейчас вы можете приобрести безлимитный тариф навсегда 75% на скидкой. У вас будет доступ ко всей платформе, не только к этому тренажеру навсегда в честь черной пятницы у нас акция с самыми выгодными ценами которых больше не будет безлимитный тариф навсегда дает доступ ко всем материалам на платформе puzzle english без ограничений в нем собрано все что нужно для комфортного изучения английского языка что входит в этот тариф метод Тичера, 8 последовательных курсов с нуля до продвинутого персональный план обучения более 14 тысяч упражнений умные тренировки слов и персональный словарь, интерактивные диалоги с распознаванием речи курсы для путешествий, бизнеса, работы и релокации и многое другое Также в подарок вы получите онлайн-кинотеатр с новинками сериалов и кино с двойными субтитрами Puzzle Movies на год Урок с преподавателем Книгу от Litres и 20% скидки на последующие покупки Книгу от издательства Миф о том, как учиться и как привить любовь к учебе детям Переходите по ссылке в описании Итак, следующее видео Хочу домой! Своё одеялко А ещё хочу массаж Спать по 17 часов каждый день I really wanna go home Bury myself under a blanket Да, похоронить себя под одеялком Я здесь для усиления эффекта эмоционального добавила слово bury Хотя его нет в оригинале I want a massage and then sleep for 18 hours straight Every day я думаю, все мы чувствовали себя как герой этого видео. Мама, можно я пойду с друзьями погуляю? Конечно, сыночка, иди гуляй, свежий воздух, улица, ребятки, друзья. Это же так прекрасно. Мам, И... can I go hang out with my friends? Sure, son, go for it. What can be better than some fresh air and a nice walk with your friends? Go already! Видите, я здесь поменяла uh, синтаксис, да, порядок слов в предложении, потому что по-английски в том порядке. Как звучало по-русски, мы не можем дословно переводить. Мама, yes. ну я же еще даже не yes. сказал. Мам, can I? No. But I haven't even said anything yet. I said no. Ну, здесь все понятно. Кто из вас двоих пять минут назад спер колбасу со стола? Тот, кто сознается, получит вкусняшку. Дэнни, подумай, хорошо, вкусняшку хочешь? Я так и думал, что это кот. Ой, Which one of you two nicked some sausage from the table five minutes ago? Yes, this is slank, nicked, стащили, спирить, The one who tells the truth will get a treat. Danny, think about it. Wouldn't you like a tasty treat? I knew all along it was the cat. Да, тоже я здесь что-то меняю, чтобы передать смысл, настроение и вот то, как там это происходит Мама говорила, Ленчик, ты подкрашиваешься? Потому что ты на пацана похожа Мамочка, да я подкрашиваюсь, а не знаешь, чем мне пишут Это что пацан накрашенный? Мама всегда сказала мне Ленчик, you should use some makeup not to look like a boy Мам, you see, I do use makeup But then I get comments like, is this boy? Some Дорогие пацаны, хочется обратиться к вам. Да прекратите вы краситься. Да не успеваю я. Вы красивее меня. Dear boys, I have something important to ask you. Could you please stop using makeup? I cannot keep up with you, as you are way prettier than me. Тоже вы видите, да? Я поменял немножко грамматику. Чтобы это все звучало так, как оно должно звучать на английском. Не устану повторять, не переводим подстрочно вот калькой, как есть. Ой, это сейчас тут вот, экзистенциальный кризис. Алиса, вызовка мне такси. Куда хотите поехать? Печальная область, тоскливый район, город Грусть, проспект разочарования, дом 13. Это слова из песни. Это слова из моей жизни, дурочка. Алиса call me a cab. Where would you like to go? Sad region, dreary district, the city of sorrow, Disappointment Avenue, building 13. Очень, <laughs> очень Are those lyrics from a song? Those are lyrics from my life, silly. Здесь сильное это прилагательное, да, но ну, дурочка здесь по-английски будет звучать грубовато, а вот сильный как раз передает то, что нам нужно. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. I totally figured this world out. Now I'm only looking for some peace, serenity and inner harmony from merging with the endless eternity. Мне кажется, по-русски, конечно, звучит интереснее Но я думаю, здесь еще много сыграл сам персонаж Кому принадлежит этот голос Что-то он мне уже и не нравится Прическа какая-то уродская И кофта дебильная, колхозная Видите, я тоже не перевожу дословно Ugly вместо того, что она использует stupid вместо м -м, дебильная кофта Здесь у нас серьезная история Здесь тоже я поменяла структуру, чтобы а, это звучало по-английски так, как нужно Ничего не получается, нигде Ни в личной жизни, ни в бизнесе, ни в деньгах, ни на работе Все обломалось, и ты на дне На дне своей депрессии и беспредела Когда каждое место вашей жизни падает your personal life, your finances, your job. Everything is going down the drain and you hit rock bottom, the bottom of your depression and despair. This is the moment When you need to start opening doors within, this is when you need to tell yourself, "Hey, brain, am I really such a loser? Are you really that stupid? I don't believe it. So many and all for Понятно, да? Тоже местами меняла, какие-то слова меняла, какие-то оставила как есть. Задача передать смысл. Ты знаешь, сегодня с утра с начальником разговаривал, хотел отпроситься. На часика восемь позже на работу прийти, а потом подумала, смысл мне на час на работу выходить. Говорю, можно мне вообще сегодня не выйти тогда я что смысла только час. я Он как и начал орать. Не можно! Орал-орал, как сдрищенный. Все настроение испортил. Теперь вообще нет желания на работу выходить. Что-то он прям бесит меня так в последнее время. Неприятный человек. But he wasn't too keen on the idea. Я специально здесь использую фразу "wasn't too keen", потому что она лучше передает смысл, который там есть, как мне кажется. And started yelling like a raving lunatic. Тоже я добавила "raving lunatic", чтобы mm, передать смысл. Kind of put me in a bad mood. Now I don't want to go to work at all. He's pissing me off a lot lately. Such an unpleasant man. И uh, переходим к следующему видео Ну, давайте сразу, сразу обозначим Я знаю, знаю, что у меня есть лишний вес Было бы странно, если бы я этого не заметила Это очень легко определяется Это очень легко определяется Это когда при Таллине Окей, so just let me say it right off the bat Right off the bat, сразу I do know I'm overweight It's really easy to check You know you overweight when you buy oversized clothes and it fits like a glove. тоже стоячее выражение, когда все в тебе сидит впритык меня устраивает, да, есть некоторые прикол из-за лишнего веса. я работаю на седьмом этаже, но если лифт не работает, то тоже. But I'm okay with that, you know. Of course, there are some disadvantages too. Like, for example, my work office is on the seventh floor, and if the lift is out of order. So На этом на сегодня все. Видео закончились. Если вы хотите тренировать способность переводить с русского на английский, с английского на русский, потянуть грамматику, увеличить свой вокабуляр, то сейчас тот момент, когда можно и нужно купить доступ навсегда ко всей платформе с 75% скидкой. Эта акция будет действовать только сейчас, пока у нас черная пятница, это единственная возможность приобрести по такой выгодной цене. Всем рекомендую. Учите английский с пазл и До новых встреч!